Игорь Мерлин представляет. Всем-всем привет, дорогие! С вами Игорь Мерлин. Откуда берутся неудачи и самое главное, как избегать неудачи. Сегодня я вам расскажу, что такое неудачи, откуда они берутся, где они водятся, как они к нам подкрадываются. Расскажу, может быть, про необычные вещи, о которых вы даже не задумывались, но они притягивают к нам неудачу. Я подготовил кучу всяких пунктов, откуда это берется, вам расскажу, будет интересно. Ну и, конечно, сегодня, как обычно, в конце, я расскажу про то, как вам получить в свою жизнь, энергию, силы. Конечно, дам вам мотивирующее такое прям мотивирующий поток энергии, как обычно.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 мешающих продавать свои услуги дорого, получить новые бизнес-идеи по масштабированию. Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Итак, дорогие друзья, начнем с того, что же такое невезение в нашей жизни и вот это вот процесс случайный или закономерный. Итак, что это закономерность или случайность? Почему преследуют неудачи? И э, в чем заключена эта закономерность? Ну, во-первых, дорогие друзья, надо, как говорят настоящие ученые, определиться в терминах. Что это за термин такое неудача, невезение? Что это за термин? Ну, э, давайте просто сформулирую я двумя способами. Первый способ это обычный. Невезение – это когда происходит не то, чего бы мы хотели. Человек хотел... Быть богатым, счастливым, здоровым, а на самом деле бедный, несчастный, больной. То есть не везет. Да? Но с другой стороны, дорогие друзья, если говорить про невезение с точки зрения, например, энергетики, невезение есть недостаток энергии, который не хватает, чтобы получить желаемое. Ну, например, человек хотел попасть на вершину, да, он лес, лес, лес, лез, а тут неудача, устал и вернулся обратно. Все. Неудача, это я вам образно, конечно, говорю, а в, в критериях энергии именно так есть, что недостаток энергии, недостаток энергии. Мне как-то сложно подбирать слова, я только что, у меня в личном сопровождении есть несколько иностранцев, и они плохо говорят по-русски, и мне приходится просто подбирать слова, чтобы они меня хорошо понимали. Это получается медленно. Я сейчас, еще, сейчас переключусь, друзья. Переключаюсь. Переключился. Так, вроде нормально. А то у меня мозги соображают, думаю, как бы это сказать, чтобы не носители языка понимали, о чем я говорю. И когда... Мы не достигаем того, чего мы хотим, конечно, мы получаем опыт, да? но не хватает энергии, чтобы чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Если у нас есть лестница, на которой тысяча ступенек, и человек прошел 90, 990 ступенек, осталось 10, и не хватило сил, чтобы последние ступеньки преодолеть, вот это оно и есть, то, о чем я говорю, нехватка вот этой энергии. И возникает законный вопрос, где же брать эту энергию? Откуда черпать вот эти силы для того, чтобы достигать того, чего хотим? И чтобы, вот смотрите, как только вы начнете получать то, что вы хотите, вы перестанете быть неудачником, Правильно? Нормально? Но здесь кроются тоже свои подводные камни. Дело в том, что наша жизнь устроена таким образом, что, помните, я вам вчера рассказывал, или на днях рассказывал про желаемое и доступное то есть вот иногда нам желаемое вообще просто недоступно никогда никогда скорее всего никогда то есть вероятность того что оно наступит очень маленькая и многие люди про это забывают тратят все силы на то чтобы получить то что им никогда не будет принадлежать да и то что никогда они не смогут достигнуть, вместо того, чтобы получить доступное, он может несколько раз то есть приблизиться к этой планке, но немножко с другой стороны. Нормально. Понятно? Хорошо, давайте я объясню. объясню, как это. Ну, Например, человек хочет полететь на Марс. На Марсе еще никто не был с людей, начинает готовиться, но не у него проблемы со здоровьем. Он ничего то не делал, не получается. Он и так, и сяк пробивал но не пускают его никак, физически он не сможет полететь на Марс. И этот человек убил долгие годы на то, чтобы вот пробиться, вместо того, чтобы стать нормальным летчиком и летать ближе к Марсу, чем он есть, когда он туда не попал, то есть когда он на Земле. Понимаете, о чем я говорю? То есть получить вот это, получить вот это. И поэтому очень важно определиться, с тем, что вы хотите на самом деле, дорогие друзья, чтобы оно не забирало всю жизненную силу, всю энергию, которая у вас есть. Да? Вот. И теперь, дорогие друзья, перейдем к тому, почему же у нас происходят вот эти самые неудачи. Да, для того, чтобы понять, что такое неудача, надо понять, что такое удача. Удача это то, что происходит даже сверх нашего ожидания. То есть, например, ура! Я выиграл миллион долларов там, или ура! Там, я стал оном в области по, по, по боксу. Да, и там ура. То есть, вот нечто такое, к чему мы, может быть, готовились, но э, э, везение это везение удача, это, это означает, что нам какие-то силы помогают. То есть какие-то силы есть, ангелы, может, еще что-нибудь. Или, к примеру, э, что-то произошло, и нам надо там перепрыгнуть какую-то огромную яму, и если бы не было везения, мы бы не перегнули. А как перепрыгнули, зацепились за, за что-то там, и поэтому не упали, то есть выжили, То есть понимаете, о чем я говорю? То есть вот такая есть некая разница. Опять-таки, все сводится к тому, что разница в энергии. Разница в энергии. Мы с вами докатились до того, чтобы определиться, что же такое невезение, откуда оно берется. И есть несколько, несколько подходов к этому. Мы сейчас сделаем такой комплексный подход. Да? Такую мишанину сделаю я вам из разных чтобы вы поняли, что есть разные аспекты вот этого самого невезения. И первое, с чего мы начнем, первое, что любой из вас знает, это то, что, например, бывает такое, ну, я не виноват, не повезло, я не виноват. Семья, ну вот, там что-то делали, и раз сорвалось, это вот кто-то виноват. Поймите, дорогие друзья, как бы это не звучало, может быть прискорбно или, как бы это ни звучало, неправильно. На самом деле, все, что происходит в нашей жизни, оно тем или иным способом с нами связано и зависит от нас. Если бы не пришли там год назад куда-то, то через год вот этого бы не случилось, понимаете? Это был ваш выбор, туда попасть, например. Если бы этот человек не сделал выбор сесть на корабль, да, который назывался Титаник, то тогда бы он жил долго и счастливо. Но вот не доплыл, не смогла. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот когда человек перекладывает ответственность за то, что произошло не так, как он хотел бы, ну я не виноват, это не там плохие, эта погода была плохая, вот я ж не пойду в то, что там 100 миллионов евро ж уже. Подождю по да? Не, не по -прусски. я подождал пока. А пока солнце, я пришел, а там уже ничего нету, все разобрали. Понимаете, о чем я? Я говорю о том, что вот это перекладывание ответственности, оно очень важный момент имеет, когда мы говорим про неудачи. И, дорогие друзья, вот эти неудачи все, они закладываются порой. Вот это важный момент, который мало кто знает, мало кто обращает внимание, что наши неудачи, закладываются не в тот момент, когда это произошло, а бывает, что за долгие годы. Если бы этот человек не стал геологом, то тогда что? Он бы не утонул в лаве. Да? Если бы этот человек не стал автогонщиком, то он бы тогда через пять лет не разбился бы. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот эти неудачи часто очень закладываются заранее. И мы про это проговорим: про причины неудач, именно которые разнесены по времени. Вот это очень важно запомнить, что есть аспект такой времени, когда разнесено по времени. Вот. Это мы позже поговорим. Что еще притягивает неудачи? Есть внутренние факторы, есть внешние. И один из внутренних факторов это тот, когда человек постоянно испытывает чувство вины. Во всем виноват. Вот это не получилось, я детей не смогла воспитать, мужа не смогла удержать, институт или университет не смогла закончить, я не смогла устроиться на оплачиваемую работу, я не смогла приучить себя там заниматься спортом, я там, ну, то есть вот это постоянное чувство вины, оно что делает, друзья, я знаю, что вы все продвинутые, вот это чувство вины отбирает энергию. Помните, я вначале говорил, что неудачи – это то, что когда нам не хватает энергии дойти до самого конца, все, устал. Вдруг война, а я устал. Вот не, долез до, да, не доехал до горы, запусали комары, да, То есть вот почти на вершину горы залез, и все, силы кончились, вернулся обратно. А если бы не было такого момента, чтобы он этот человек испытывал чувство вины, которое отбирает энергию. То есть вот плохо, я плохой альпинист, да у меня ноги слабые, да у меня руки слабые, да вот что же я такой вот не тренировался, чтобы по лестнице, по этой, до вершины. Вот когда вот это отжирает энергию, и именно, знаете, вот самое такое вот в этом деле... И неприятное, что именно вот этого количества энергии не хватило, чтобы дойти до вершины. Именно столько времени, именно столько сил. Ну, силы, время. Понимаете, о чем я? То есть, вот нормально, да? Я думаю, что многие сейчас почувствовали, что да, действительно. Во-первых, то, о чем я говорил, что закладывается причиной удачи гораздо раньше. Во-вторых, это, это приводит вот к тому. Дальше. Что приводит к неудачам? неудачам приводит и к невезению. К невезению, неудачи. К невезению приводит также нежелание меняться. Помните, опять-таки, я сегодня буду повторяться, что заранее все происходит. Не захотел человек там научиться тому-то, не стал он пилотом самолета, а стал уборщиком в аэропарк. То есть... Понимаете, о чем я говорю? Не повезло ему, вот не стал он. Почему? Ну, потому что не хотел меняться, не хотел там то делать, не хотел переступить через себя. И вот это влияет на, на неудачи. Понимаете? Да, спасибо. Спасибо. Дальше. Кроме этого, кроме нежелания меняться, еще есть такой важный момент. Это тоже звенья как бы похожих, похожих, Похожие цепи, это когда человек неправильно выбрал свою миссию. Вот. Когда часто люди выбирают свою миссию. Помните, как я уже вам приводил пример, только не называл. Когда он вот хотел на Марс полететь, на самом деле выбрал как бы туда, а на самом деле его миссия была стать хорошим величином. Но он не выбрал, он выбрал другой путь, пупиковый. Здесь есть сложности, но это, дорогие друзья, не есть тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Главное, чтобы у вас отложилось, что бывает вот так, вот так, вот так и вот так. Давай. Дальше. А, люди, как правило, сами строят внутри себя преграды. И это является главным, главным, главной, главной причиной невезения. Какие преграды? Когда человек ну, на любовь к себе, а, а, у меня не получится. Да? А, это опять-таки вот заметили все вещи, которые отбирают энергию и не дают вот этой энергии воплотиться в желание, воплотиться в то, что на самом деле важно для тебя. Когда ты говоришь, ну вот, мне может не получиться, вот я не смогу выпить из этой кружки. И не получается, да? Это говорит о том, что низкая мотивация, это говорит о том, что, скорее всего, выбрана миссия неправильно, или, скорее всего, предназначение неправильно определено. И вот, вот это оно тянет одно за одно. Вот эти, Заметили, что все притягивает вот эти вот гавкие, мерзкие неудачи и невезения. Правда? Итак, Дальше. Еще такой важный момент, когда, когда мы с вами, ну и я в том числе, у всех этого людей есть когда от своего пути мы отклоняемся в сторону. Мы шли, шли на север, отклонились, увидели вкусные ягоды, поклевали эти ягоды, увидели там вкусные бананы, еще в сторону пошли, и потом уже, когда, когда вернулись на дорогу, дорога заросла как их называют, лианами, да, и нельзя пройти, уже надо продираться сквозь, сквозь Потеряно время. Опять-таки, время и энергия. И на нашем пути часто встречаются очень много очень много таких нехороших, скажем так, преград, которые мы могли бы обойти, если бы сделали нечто раньше. Да? Сделали бы раньше и не затягивали вот это вот. Вот этого, вот. ну, например, не затягивали с обучением там или не затягивали там с каким то еще занятиями спортом поздно пить боржоми, тогда почки уже отвалились, помните? То есть вот это тоже. Сейчас мы говорим про причины. Видите, я вам столько наговорил причин. И самое главное, дорогие друзья, это не потому, что такая страшилка, да, Мерлин такой страшный, восклицает. пугает вот а дело в том что я вам просто показываю как это в жизни каждого из нас происходит и заранее когда вы увидели это все вы можете что сделать вы можете взять специальный инструмент и при помощи этого инструмента вы сможете все починить с ключом и, и, и, и, и, и. взять все и да и поделить Твою... понимаете да то есть вот сейчас э, вы узнали чего чего чего чего чего бывает от а чего бывает и можете это при помощи э, хорошего такого инструмента можете все это починить и причем можете это починить очень легко вот сейчас посмотрите на глаза Нормально? Я вас околдовал и передал вам энергию, что вы действительно можете это сделать. Итак, друзья, это еще не все вот эти всякие вещи, о которых мы говорили. Также мы неосознанно притягиваем всякие неудачи. Почему? Потому что в этот момент мы неосознанно. Когда мы не понимаем свой пункт, когда мы не понимаем, что делать, когда не хватает энергии и происходит нечто, что забирает управление сознанием на себя. И получается, что какие-то демоны, какие-то демоны берут управление сознанием на себя. Про демонов я рассказывал несколько раз в прямых эфирах. Можете посмотреть записи. Нормально. А еще одна из причин неудач и неуспешности является то, что... Люди откладывают два в долгие И опять-таки, заметили, опять-таки, то, что вначале идет в красном когда вы выбрали не тот путь, когда вы там сбились в пути или еще что-то, неважно по каким причинам, получается, что вот путь неудач, он складывается задолго до того, как вы можете себе представить. То есть он в прошлом уже сложился, когда сделали неверный шаг, а, и тогда вы спросите, Мерлин, а как это преодолеть? Почему так? Э -э -э -э Мало ли, что я в прошлом там вообще накосячила, да? Накосячила столько всего, что просто сейчас вообще не знаю, что с этим делать. Да, друзья, такое имеет место быть. Вместе с тем я вам позже расскажу, как с этим можно бороться и расскажу, что с этим делать. Когда вы откладываете в долгий ящик, получается следующее. Вы энергию, которую могли бы получить сегодня, не получите никогда. Ну вот человек говорит, да все, мне все надоело, апатия, все бросил, лег и, и спит. День спит, два спит, неделю спит. 30 лет и три года спал Илюшенька, да, сидел на печи. Вот, а потом раз, и сила пришла к нему. Ну На самом деле это сказали про Илюшеньку Муромца. Он 30 лет и 3 года сидел на печи. Вот. На самом деле, если 30 лет и 3 года сидеть на печи, то можно замерзнуть. Печь так будет за вас топить. Шучу. Можно поджариться. Так вот, друзья. Вот этот самый момент, когда люди откладывают в долгий ящик, это из жизни убирает ту энергию, которую вы могли бы получить. Ну, например даже если вы ничего не делаете, то могли бы там книгу читать, почерпнуть знания, они потом трансформируются в энергию. Могли бы с кем-то пообщаться, это рано или поздно трансформируется в энергию. Могли бы что-то сделать своими руками, это рано или поздно трансформируется. Даже если вы затратили физическую энергию, то ваша жизненная сила возрастает, ваше умение, ваше знание. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, друзья, очень опасно пускать все на самотек, чтобы все тепло само, а то вытечет. Продвигаемся дальше. Нормально? Я вам тут на на нахламучил, да? Вот, так говорил, что за 30 минут не успею, надо сварить. Вот, дальше. Э -э такой тоже э хороший показатель, который притягивает неудачи, когда скучно жить некоторыми. Я, как сейчас помню, в молодости, мне было там 17 лет, я учился в автодорожном техникуме, на вот, отличник, вот. Мы с нашей музыкальной группой объездили РСФСР всю с концертами, ездили выступать, занимали, занимали первые места. Группа называлась «Еврика». Я играл на «Лидер гитаре» там все это. Плюс я занимался спортом, занимался боксом, выступал на областных соревнованиях по боксу. То есть у меня была жизнь очень насыщенная, но это было давно, сейчас она еще более насыщенная. Но, но, но, вот. И постоянно мне не хватало времени. И у меня был сосед мой, тезка, и он мне звонит по телефону. То есть он на два этажа ниже меня значит, звонит, говорит, Игорек, слушай, проходи, а то мне скучно. Я был в шоке. У меня не было времени, чтобы там, плюс ко всему, еще у меня был небольшой бизнес, я там очками торговал. Плюс ко всему мы с моим напарником, напарником с Олей Шаминым, для всего потоков техниками делали курсовые. Ну, правда, денег много не брали, там где 3 рубля, там где там девушка за шоколадку, вот. Коля считал, тогда не было калькуляторов, только появились калькуляторы, самые простые, мы с Колей сложились, купили калькулятор, Коля хорошо считал, а я хорошо рисовал вот эти вот всякие, ну, курс... для, для курсовика вот эти чертежи, там красиво схемы, и он, значит, он считал, я рисовал схемы, там его сестра помогала писать, и мы так зарабатывали, тоже был источник дохода. Списывать я, конечно, давал. Ну, что, списывать давал, давал, давал, списывать, да. Но это как бы списать это одно, а когда курсовик, это другое. Или как сейчас вспомню, была смешная момента. Момента была смешная. У нас такой предмет, предмет был, назывался «Изыскание в дорожном строительстве». Ну, то есть это, знаете, как приехали на местность там, тебя, Давид, посмотрели, все нарисовали, где там что находится, вот. И э, наш, значит, преподаватель молодой, он тут недавно пришел, он говорит, Удивляет, что у всей, всей группы и в других группах как будто одной рукой нарисовано. И тогда я сказал ему мысль. Я уже не помню, как его звали. Ну, это давно. Я говорю, ну как же, мы же все у вас учимся, поэтому у нас все одинаково. Вы же у нас одинаково всех учите. Он не понял, все засмеялись. У большинства, говорит, прям как будто одной рукой нарисовано. Ну, понятно, да? То есть мы сейчас говорим о чем? О том, что когда слишком скучно жить, это забирает энергию. Ой. Есть у беды одно начало. Сидела женщина, скучала. Да? Нормально? Вот. И таким образом получается, что вот, когда слишком скучно жить, как только почувствовали скуку, это означает, что невезение близко. От скуки держи подальше руки, как говорил вот. И еще важный момент, что притягивает неудачу. Как это было бы не стрёмно, как это бы, может быть, вам показалось, что это неправильно звучит. Но, друзья, отсутствие денег, отсутствие денег притягивает неуспешность и неудачу. Капец. Почему? Заметили, вначале я говорил, не хватило энергии залезть на, на, на гору, на несколько ступенек лестницы. Значит, деньги — это энергия. Это один из показателей нашей жизни. И деньги дают нам энергию. В чем выражается это? В возможностях. Ну, например, когда у человека есть деньги, то, скорее всего, Ему не очень-то приходится скучать. Он где-то ездит, путешествует, покупает новую машину. Он забит у него время, он там занимается выбором картинств, строит себе дачу. То есть у него время... Понимаете, о чем речь? А когда у человека денег нету, это означает, что многие энергетические возможности ограничены. Они ограничены, закрыты, перекрыты. Понимаете, о чем я, дорогие друзья?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 что есть множество, множество, множество причин, почему нам приходит неудача. И пока я рассказывал об этих причинах, я рассказывал, как с этим бороться. Я рассказывал, что надо себя занять, надо выбрать правильный путь, надо научиться зарабатывать деньги, нужно себя постоянно занимать, нужно расти, надо идти вперед, нельзя, э, нельзя там, погружаться в апатию. Все, все, что отжирает энергию в нашей жизни, отжирает жизненную силу, ведет к неудачам и к притягиванию в успех. И также еще важной мыслью было то, что любое наше действие сейчас, оно в будущем может вызвать эти самые неудачи. Потому что, как вначале я вам говорил, неудачи складываются не тогда, когда это произошло, а задолго, задолго до происшествия. Теперь осталось мотивирующее пожелание. И для того, чтобы получить это пожелание, сегодня я использую специальную бронзовую лампу. Вот. И буквально пару минут можно их подержать. как вам удобно. Сядьте свободно, можете покачиваться, когда я буду говорить. Прямо сейчас. И закройте глаза, закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь в пространстве удачи, спокойствия, вы находитесь в то время и в том месте, где вам сопутствует успех, удача где вы получаете энергию, где вы получаете уверенность в себе. Где вы находитесь в правильное время, в правильном месте прямо сейчас. И я произношу эти слова для того, чтобы в вас пошла энергия успеха, и чтобы вы получили защиту от неудач. И, возможно, кто-то во время этого нашего действа получат внутри себя картинки, как ему поступить. Возможно, сегодня будет ваш сон вещи и вы примете какое-то важное решение для себя прямо сейчас. Дышим спокойно, легко. Делаем спокойный вдох и спокойный Исповедь. Ты единственный и неповторимый человек во всей вселенной. Другого такого человека просто нет. Ты гениальный человек. Особенно. Ты тот человек, который просто должен быть счастливым, богатым, здоровым, мудрым, умным, решительным, любимым. Любящий. Ты тот самый человек, который достоин быть счастливым. Ты тот самый человек, который достоин быть любимым. Ты тот самый человек, который достоин быть свободным. Я верю в Тебя, у Тебя все получится. Ты сможешь достичь того, чего ты хочешь. Я поддерживаю Тебя и прямо сейчас помогаю Тебе стать лучше. Стать сильнее, наполниться энергией любви, наполнить свою душу счастьем, спокойствием, миром. У тебя все получится. Хорошо, дорогие друзья, можно постепенно возвращаться, возвращаемся, открываем глаза, можно потереть ручки, поработать кулачками, повращать кулачки в одну сторону, в другую, повращать плечами вперед, назад, также повращать головой в одну сторону и в другую. Спасибо за сердечки. На этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.